Всем привет! Сегодня я вам покажу как скачать видео с YouTube. Поехали! Итак, заходи на видео, нажимаем на поделиться, нажимаем на копировать ссылку и вставляем на сайт. Теперь мы знаем как скачать видео с ютуба. Всем спасибо за просмотр.